26 октября прошел долгожданный гала-концерт «День первокурсника-2016». Это самое ожидаемое мероприятие для всех первокурсников Казанского федерального университета. На протяжении 9 дней студенты каждого института факультета представляли на суд жюри свои конкурсные программы, демонстрировали свои творческие возможности. Ребята готовились днями и ночами для того, чтобы их творческие номера оценили жюри и и зрительский зал. По традиции гала-концерт посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров, выступив с приветственным словом и напутствиями для первокурсников. Университет – это не только место, где мы учимся, это не только место, где проводятся исследования, но это и место, где раскрываются таланты. И поэтому, прежде всего, я бы хотел пожелать моим молодым коллегам, чтобы все больше и больше вы раскрывались, раскрепощались и нашли себя. Чтобы вы в стенах университета нашли большое количество друзей, надеюсь, с которыми потом пройдете по длинной дороге жизни. Программа «Гала-концерта» поразила зрителей своей масштабностью и внедрением инновационных технологий. Сюжетная линия была посвящена рассказу о студенте-первокурснике, который был отчислен из университета после первой сессии. Главным героем стал Владимир Ильич Ульянов-Ленин, который невероятным образом пробудился и спустился с постамента своего памятника. Прекрасно вписались концертные номера, которые как будто бы исполнялись прямо там, на сковородке. Дюмика концерта, наверное, в театральный конвейер. Театральный именно, потому что раньше обычно были просто ведущие, а тут есть не ведущие, а есть еще и театральный канал, это история. И мы постарались взять номера абсолютно разных жанров со всех институтов как можно. Ну, просто максимально все направления здесь. С каждым годом уровень фестиваля растет, вовлекая все больше первокурсников в культурную жизнь. В этот вечер на сцене были представлены лучшие творческие номера студентов, сильнейшие коллективы институтов. Своими впечатлениями поделились одни из победителей фестиваля. Сейчас мне очень радостно, потому что мои работы, ну, конкретно фотоработы, никогда не занимали а, высоких мест на определенных фестивалях. Сейчас вот такой первый раз. Мне это очень волнительно и очень запоминающий для меня момент. Это, это очень круто на самом деле. То есть сначала дикое волнение. А потом просто кайф и эйфория, когда это все заканчивается, все радуются, кричат, испытывают очень-очень бурные эмоции. Очень круто, на самом деле. Незабываемые впечатления, очень много положительных эмоций, которые, наверное, останутся всегда в моей жизни. Торжественное подведение итогов традиционно стало награждение институтов и факультетов КФУ за лучшие концертные программы. Все институты были распределены на три группы большую, среднюю, малую, в каждой из которых были определены призеры. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.